Первый шаг, который мы сделали в Федерации плавания после того, как я стал руководить Федерацией, мы э, отделили Федерацию от Министерства. То есть она как бы всегда была отделена юридически. Но опять же постсоветская инерция в Советском Союзе, Федерации э, всегда существовали при госком спорте. И это был такой придаток. И это большая проблема. Национальная федерация, она является частью вот этого мирового сообщества на этой территории. Она несет на эту территорию правила, ценности и критерии оценки. С одной стороны, с другой стороны, она является тем мостом, как я сказал ранее, с мировым сообществом в данном виде спорта. И никогда никакая федерация не строит свои отношения с ни с правительственными организациями. Это внеправительственные сообщества. В Советском Союзе общественные организации были всегда недоразвиты. И там все развивалось через государственную структуру. Но поскольку весь мир никогда не хотел и не имел дела ни с какими правительствами, каждый вид спорта, каждый отдел Госкомспорта должен был создать свою федерацию. По принципу там: «Коля, иди сюда, давай будешь президентом». Значит, что ты будешь делать? Там засуди, отвечай. Ну, иногда там премии будешь выписывать какие-то. Все. То есть умение взаимодействовать по правилам внутри сообщества нам еще не хватает. Нам нужно этому учиться. И э, для меня было очень важно. Э, Заложить основы для такого взаимодействия. Сегодня Федерация плавания уже как бы взаимодействует в очень хороших сотрудничестве с министерством. У нас есть договор с министерством, мы друг другу помогаем. Министерство финансирует и является, является заказчиком по целому ряду направлений. Но федерация плавания это независимая организация, которая строит свою систему согласно законов и правил. Международной федерации на этой территории и законодательства этой территории. Витископ ⁇ Спортивное видео.